Привет! На связи, как обычно, Антон. Водные горки – это то, что нравилось, нравится и будет нравиться людям всех возрастов и поколений. Но кто бы не хотел скатиться с быстрой горки и окунуться в теплую водичку, м? В этом выпуске я расскажу вам о самых крутых и в то же время страшных горках со всего мира. Будет очень интересно, поэтому обязательно поставьте этому ролику лайк, оформите подписку на канал и прожмите колокольчик, чтобы не пропускать ничего важного. Не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей, а я буду начинать! И первым же делом я хотел бы показать вам просто обалденный спуск под названием Джумейра-Скейра. Он представляет собой свободное падение 35 метров при развитии скорости аж до 80 километров в час. Вот это я понимаю, горка не для слабонервных. Кстати, как вы относитесь к подобным скоростным спускам? Напишите в комментариях. Хвост Скорпиона. Так называется аттракцион, который находится в водном парке в штате Висконсин, в США. Как многие уже догадались, все дело в форме. Сначала посетитель проваливается в черную дыру, а потом летит подталкиваемый водным потоком по изогнутой в виде дуги трубе. И все это на скорости 54 километра в час. Сперва я подумал, кто эти чудики, которые будут кататься на таком аттракционе? Разве хоть кто-то будет на это готов? И вы знаете, моему удивлению не было предела. Вы только посмотрите, какая очередь собралась у горки. Каждый хочет прокатиться на ней лично. Очуметь! А это еще одна супербыстрая горка, в которой человек совершает петлю. Знаете, смотрю я так на них, на эти скоростные спуски, и они постепенно начинают мне все больше нравиться. Помните то ощущение, когда вы качаетесь на качелях и в момент спуска испытываете потрясающее чувство? Но так вот здесь подобное преследует вас на протяжении всех 20 секунд. Причем и внешне горка тоже сделана довольно прикольно, продумано. Как, например, тот же старт, где человек заходит в что-то напоминающее ракету. По-моему, очень прикольно и оригинально. Что думаете? Слушайте, походу я нашел ту горку, с которой я бы первым хотел прокатиться. Это один из самых высоких прямых спусков в мире, расположенный в Бразилии, в их местном парке развлечений. Помимо высоты и драйва, которые посетители испытывают во время скатывания, горка дарит людям и потрясающие виды. Вы только зацените эту травку вокруг. Все так красиво, словно на какой-то картинке, вот правда. Пальмы, впереди горы, но просто смотрю и не могу нарадоваться. Ставьте лайк, если у вас такие же мысли. Плюс лично для меня, человека, который испытывает клаустрофобию. Особенно приятно, что труба, по которой ты первые пару секунд спускаешься, очень широкая. Короче, горка топовая. Всем, кто будет в Бразилии, советую. Водная горка, о которой теперь пойдет речь, находится в парке Экспираду. Она является одним из самых уникальных аттракционов из-за стилизации «Под грозную пиранью». Пролетев 32 метра на скорости 87 километров в час, в результате смельчак попадает в горячий источник. Согласитесь, то, как местные парки аттракционов обустраивают вход, реально удивляет. Сразу хочется прокатиться и посмотреть, что же там находится внутри этой пирани. Лично мне в этой горке больше всего запомнился момент, когда ты проезжаешь над открытым небом. Какое-то странное неописуемое ощущение испытываешь в этот момент. Но поверьте, это очень... это просто безумно круто! Следующий аттракцион в нашем списке называется «Падение дьявола». Знаете, это старый трюк, когда горки дают название, связанные с бесами, ужастиками, дьяволами и так далее. Но черт возьми, трюк рабочий. Самое крутое, что в этом случае название полностью себя оправдывает. «Падение дьявола» обладает самым крутым углом желоба в Европе – 62 градуса. Это очень походит на вертикальный угол. При этом высота горки составляет аж 29 метров. Ух, я хоть и не катался на этой горке, но даже через экран получил львиную дозу адреналина и драйва, представив себя на месте того радостного парня из ролика. Очень крутой аттракцион. А эта горка определенно занимает в моем сердечке одно из первых мест чисто за внешний вид. Я раньше не видел, чтобы люди так сильно запаривались над этим в водных аттракционах. Вы просто зацените, как красиво оно смотрится. Название «Королевская кобра» полностью себя оправдывает. Расположена горка в аквапарке Джубга, что в Туапсе. Аттракцион имеет форму змеи и, по слухам, запоминается навсегда каждому гостю без исключения. Спуск начинается с хвоста на высоте 17 метров, а затем люди попадают к голове змеи. На этом этапе происходит главный всплеск адреналина, раздутый капюшон кобры и яд, сочащийся с клыков, испугают кого угодно. Следующая горка, хоть и не относится к числу самых страшных в мире, но среди самых оригинальных она определенно найдет себе местечко. Называется горка Медуза, и она, как вы могли заметить, крутится. Да-да, именно крутится. Интересно, кто-то вообще мог подумать, что такая горка физически возможна? Тем не менее, внутри она выглядит реально здорово. Очень прикольные декорации и офигенное ощущение от того, что ты не знаешь, как и когда и в какой момент ты поедешь дальше, а когда приостановишься в ожидании своей очереди. Короче говоря, топовый и сложный механизм, который точно стоит внимания. Хотя, правды ради, стоит сказать, что многим прошлый аттракцион покажется, но ну, слишком уж унылым и скучным. Да, он красивый, но за красотой можно и в какой-нибудь парк или галерею сходить. На выставку картин там... Мы пришли в аквапарк за адреналином. Ха, ну раз так, тогда ваш путь точно должен лежать на горку Инсейна, занесенную в книгу рекордов Гиннеса. Что интересно, время спуска составляет всего 4-5 секунд, а скорость может достигать 105 км в час. У основания горки есть пункт, где можно посмотреть на свой спуск на видео, что даже очень забавно. Несмотря на то, что спуск длится всего несколько секунд, вы уже никогда не забудете его, ведь эта горка считается самой высокой в мире. Любопытный факт. Перед тем, как сделать решающий шаг, опытные люди советуют удостовериться, что купальный костюм очень плотно прилегает к телу. Это по их словам позволит совершить спуск гораздо комфортнее и быстрее. Хотя, казалось бы, куда еще быстрее это. Кстати, авторы горки круто придумали. они сделали подъем на самую высокую горку в мире пешком. по лестнице. Так они точно удостоверятся, что человек здоров и находится в хорошей физической форме. а значит спуск пройдет без сюрпризов. Ставьте лайк за такую многоходовочку от конструкторов проекта. А для тех, кто любит растягивать удовольствие, я бы рекомендовал отправиться на горку «Мамонт», что в парке штата Индиана. Длина этого аттракциона превышает 500 метров. Вы можете себе это представить? Именно водная горка «Мамонт» была занесена в Книгу рекордов Гиннеса в 2012 году. На весь путь по ней уходит порядка трех минут. Там вас ждут сумасшедшие американские горки, где вместо небольших вагончиков надувные плоты, рассчитанные на четыре человека за время спуска вы будете преодолевать крутые подъемы и спускаться с высоты 20 метров. Кружиться по закрытой трубе, пока вода вас вновь не вытолкнет на открытые участки, чтобы вы могли ощутить самые непредсказуемые спуски. Такой спуск запомнится надолго и каждому. Сказать честно, я не знаю, как называется следующая горка, но лично я хочу называть ее «бабочкой», зато тот рисунок этого прекрасного насекомого, находящейся в низине. Суть горки предельно ясна и проста – вы садитесь на бублик и скатываетесь вниз, где вас ждет колебания из стороны в сторону. Каждый такой проезд сопровождается хорошей скоростью и приятными внутренними ощущениями. Мне кажется, это идеальный вариант для тех, кто хочет испытать крутые эмоции от спуска, но в то же время не собирается ездить на чем-то супер экстремальном. А сюда бы я советовал соваться исключительно тем, у кого нет никаких проблем с вестибулярным аппаратом. Дело в том, что на этой горке 5, 10... Ой, да я даже, если честно, уже сам запутался, сколько резких поворотов-разворотов. Она выглядит обычно, никаких там рисунков и других фишек не будет, потому что все деньги, походу, авторы проекта потратили на длину горки и на эти крутые повороты. Но знаете, как будто оно здесь и не нужно. Горка и без всяких топовых интерьеров привлекает множество туристов и дарит им незабываемые ощущения. Обычные аквапарки находятся на отдельной местности, но тут чуваки построили топовую горку прямо на корабле. Эх, хотел бы я прокатиться на таком круизе. Это точно помогло бы отвлечься от бытовых дел и забот. Горка представляет собой что-то вроде воронки. С нее можно динамично и приятно спуститься, при этом насладившись яркими окрасами труб. Не знаю, ничего сверхъестественного или супероригинального в ней нет, но это просто топовый среднячок. А хотя, если учесть, что горка находится на корабле, то ее точно можно поставить еще на пару мест выше в своем рейтинге водных горок. Когда ты катаешься на горках, всегда хочется иметь рядышком друзей или близких, с которыми можно было бы посоревноваться в скоростном спуске. Готов поспорить, что это не только у меня. Поэтому вот вам топовая горка на примету. Она представляет собой сразу три спуска, с которых, что очень важно, можно съезжать одновременно с друзьями. Горка довольно извилистая, что означает, вам надо будет приноровиться к поворотам, чтобы въезжать в них максимально гладко и плавно. Только в таком случае вы придете первыми и уделаете всех своих друзей. Следующий водный аттракцион лично я бы назвал одним из самых оригинальных, определенно. Дело в том, что здесь люди сперва попадают в простую классическую трубу, затем их встречает разная приятная для глаза подсветка, всякие там фонарики. Но еще через несколько секунд динамичного спуска люди попадут в настоящий, реальный аквариум и лично смогут узреть какую-нибудь рыбу, проплывающую мимо них. Единственное, на что остается надеяться, что рыбы не решат как-нибудь ночью проделать дыру в этой трубе и не произойдет ничего опасного. Но просто прикиньте, каким крутым может оказаться спуск, если человеку, например, во время него посчастливится встретить акулу. Это же просто с ума можно сойти. Была бы территория с открытой трубой еще длиннее, цены бы горки не было. Вот правда». А это головокружительная горка, в прямом и переносном смыслах. Здесь повторяются цвета и сам паттерн спуска, что как бы гипнотизирует человека. Гипнотизирует пойти и прокатиться с нею еще разок, потому что сделана она очень круто, и скорость, с которой ты будешь спускаться, тоже не подводит ни на миг. Короче говоря, мне этот аттракцион очень понравился. Хоть он и выглядит довольно стандартный и в каком-то смысле примитивно. Ставлю ему 8 баллов из 10.